Смотрите, есть четкий пошаговый план, как стать менеджером. Вот, четко. Вот. Вы хотите стать менеджером? Я надеюсь, хотите или нет? Мне нужна от вас обратная реакция. Я надеюсь, вы хотите. Теперь... Да, хотим. Первое, нужно быть активным на 40 баллов. 40 баллов дает возможность заработка от клиентов и от новых партнеров по 20 долларов так? второе нужно держать бинар держите ли вы все бинар вы все бинарно квалифицированы Но мне нужна обратная реакция Да, конечно Я нет. саша держит кто держит еще каждый день смотрю на баллы и как они растут так что все я процесс контролирует. Смотрите, что такое э, бинар, как его держать и зачем? Вот многие не понимают, ну нет вообще понятия, э, для чего это делается. Вот смотрите, э, вы пришли в бизнес, вы заняли место здесь. Здесь у вас стоит э, выше ваш наставник. И вот вы активны, вы сделали активность на 47%. Все, вы имеете право зарабатывать комиссионные от клиента, от партнера, вот G5. Есть такие люди, которые у вас в команде делают активность раз в месяц G5, кто-то бинар держит. И следующая ваша задача – нужно подписать два человека вот в вашу команду. Одного слева и второго справа на 40 баллов. С этого момента, когда вы бинарно квалифицированы, Нужно держать бинар. Активность я сказал, держать бинар. Подписать одного слева партнера и второго справа. Для того, чтобы ваш спонсор, который вот я в желтом цвете нарисовал, он тоже строит две ветки: левую, вот левую, sorry, sorry, левую и правую. И он может подставлять людей под вас. и своих людей он подставляет под вас, от которых вы тоже получаете баллы. Вот он своих подписывает, кто-то купил чай, кто-то кофе. Вот эти баллы, если вы бинарно квалифицированы, вот один слева, и справа, у вас плюсуются в правой стороне. Менеджер, вы все знаете, что чтобы стать менеджером, нужно накопить 500 баллов слева и 500 баллов справа. И вот Первый этап ⁇ это нужно держать бинар. Чтобы баллы у вас в данном случае в правой стороне накапливались. Спонсор, который вот, он подписывает людей, а вы пришли в бизнес, заняли место, бинарно квалифицировались, и вы уже накапливаете баллы. Если вы не бинарно квалифицированные, вы баллы вот это накопление не делаете. У вас по нулям слева баллов ноль и справа 0 баллов. И вам нужно бинарно квалифицироваться. Это первое. Говорят люди, у меня нет команды, пока я не буду держать бинара. Это ошибка. Нужно 500 баллов от работы спонсора. Может быть, у вас левая команда, спонсорская команда, может быть, правая. Вы накапливаете баллы. Становитесь на бинар. Кто у нас вот, э, все на бинаре? Вот. Да. Юля на бинаре, Сергей на бинаре, знаю, Саша допилка. Кто еще на бинаре? Ребят, ответная реакция. Кто на бинаре? Саша, Оксана, кто еще? Все? Не держите бинар? Юля, ты на бинаре, да? Да, да, да. Э -э у Ани один справа вот смотрите это самый важный момент вот чтобы расти в карьере нужно встать на бинар и вот эти баллы которые копятся баллы это деньги вот смотрите каждая закупка вот чтобы накапливать баллы чтобы накопить баллы вот здесь в правой стороне давайте нарисую другим цветом 500 баллов чтобы накопить люди человек вот этот кофе купил он стоит 70 долларов вот этот купил чай там 72 доллара, кто-то там купил нутробуст там 70 долларов. Это деньги, которые от которых вам баллы приходят в правую сторону. Вот это я сейчас говорю о третьем моменте накапливать баллы. И если вы не бинарно квалифицированы, вам срочно нужно бинарно квалифицироваться. Это деньги ваши. Вы можете подписать. Жену, брата, кого-то из родственников, я так сделал. Детей можете записать, родителей. И купить продукт. Вы продукт реализовываете, вот этот продукт вы можете продать. Продать, и вы накапливаете баллы целый, целый месяц. Затем месяц проходит, у вас этот человек должен на 40 баллов купить, этот на 40 баллов купить, и вы должны быть на 40 баллов активированы. Второй месяц накапливаете баллы, и у вас баллы начинают расти вот здесь. первый то есть первый второй третий месяц полгода год вы накапливаете баллы вот вы не смотрите на то что у вас пока нет команды первый этап вы накапливаете вот здесь 500 Баллы, 500 Это первая задача, чтобы расти в ранге. Как же достичь, теперь вот мы к четвертому пункту переходим, нам нужно достичь ранга менеджера. Первое, вы поняли, что вот здесь нужно, смотрите, вы людей-то не знаете вашего спонсора, они приходят в бизнес, вот этот желтенький человек, и подписывают своих людей, этот своих людей подписывает. Вот эти голубенькие пришли, они строят свой бизнес. И это ваша правая сторона. Вот правая сторона. Вот с этого товарооборота вы накапливаете баллы. Все, проходит время, месяц, два, три, вы накопили 500 баллов. Что дальше делать? Давайте спросим, у кого есть 500 баллов уже накоплено в одной стороне? Ну, у меня больше. Сколько у тебя? Две с половиной тысячи. 200 тысяч. Супер. У кого еще есть баллы в одной ноге больше? Ребят, мне нужна от вас обратная реакция. Интерактив такой. У Юли только баллы. Ну, я знаю, у Сергея есть баллы, у Оксаны, у Саши. 2,849. 2,849. Слушай, говорит, 2,5 проснулась уже 2,800. Баллы растут. Растут баллы. Растут. Да. Их надо держать, то есть у Юли есть уже баллы к следующему рангу. Правильно? Угу. И вот я вижу, что вы все вообще даже не держите баллы. Они пролетают. А баллы ⁇ это деньги. Даже по бинару, если у вас будет за неделю 500 баллов слева, 500 баллов справа, то по бинару вы получите 50 долларов. Просто потому это что... День. Да, бинарно квалифицированы. Давайте идем дальше как достичь ранга э, менеджер у меня доска. первый вариант он э, непростой э, нужно научить ваших вот эти красненькие люди э, нужно им помочь чтобы они начали подписывать своих людей слева вот справа Зелененькие. Пришли, зарегистрировались по 40 баллов. Кто-то G5 сделал, кто-то активно сделал. И вам в левую сторону вот здесь начинают накапливаться баллы. И, например, какая-то неделя прошла, и вы накопили 100 баллов, 100 CV. Неделя прошла, и за этот товарооборот, что вы сделали 100 на 500, например, неделя прошла, вам с бинара выплачивается 10%. Вы знаете об этом, да? 10%. Баллы 100 списываются слева, и 100 баллов списываются справа. Остается у вас 400 баллов всего лишь. Но за вот эти 100 баллов, которые списываются слева и справа одинаково, вам компания начислит 10%. То есть от 100 CV вы заработаете 10 долларов. Мелочь, но это приятно. Это 100% пассивный доход от ваших людей. И дальше нужно сделать ту же самую работу, вот как в правой стороне вот, команда да, работает. Точно и здесь нужно запустить дубликацию, чтобы ваши люди тоже подписывали людей. Те своих подписывали людей. И со временем у вас здесь будет... Одна неделя это 100 баллов будет расти. Вот у нас есть отчет, где можно посмотреть... По недельно в эту неделю например 100 баллов слева а вправо 500 было на следующую неделю 150 слева команда больше дает аварброд справа 600 например 200 тут 700 но это рост люди приходят люди сюда подписываются в бизнес они делают закупку здесь кто-то 40 CV сделал, этот G5 сделал, этот подписал нового человека. Из этого складывается товарооборот. И наступает неделя какой-то… Вы заметите, что… Вот я рисую другим цветом. Когда у вас здесь вот за неделю 100 списывается слева и 100 списывается справа, у вас останется… Перейдет на следующую неделю у вас… С левой стороны у вас будет 0 баллов. А справа было 500, осталось у вас 400. А все это плюсуется. Вот этот весь товароборот слева и справа, он плюсуется. Но каждую неделю списывается. Например, здесь 200 списывается в эту неделю слева. И 200 справа у вас останется 0. Слева и 500 справа. И за вот эти 200 баллов вы получите 10%, это 20 долларов. И растет товарооборот. И в один прекрасный момент, когда у вас уже команда начинает вот левая расти, вы подписали людей, ваши люди подписывают, эти люди подписывают. То есть команда растет, вы своих красненьких людей подписываете и складывается товарооборот. И наступает такой прекрасный момент, когда вы посмотрели и говорите, так, у меня уже есть 450 баллов слева, и, например, там 700 баллов справа. Давайте вытру сейчас. То есть э, очень важный третий пункт – это накапливать баллы. Когда вы накапливаете баллы, вы уже близки к новому статусу. Вот сейчас, например, у нас среда и четверг. Два дня осталось, чтобы закрыть новый ранг. Чем выше ранг у вас, тем больше денег. Вы знаете, что в сетевом маркетинге платят деньги от статуса. Чем больше статус, тем больше денег. И вот первый ранг менеджер – это важный, самый важный, я считаю, самый важный этап в нашем бизнесе. Наступает этап, вот, например, ваша левая команда сделала 300 баллов, а здесь… Ну, давайте 800 баллов производим. и вам вот осталось два дня вам нужно накопить 200 баллов здесь чтобы закрыть ранг менеджера как 200 баллов закрыть у вас есть команда есть команда и вам нужно чтобы вот эти люди по 200 баллов то есть 200 баллов э, грубо говоря вот 200 баллов 200 мы 200 CV. это получается если на 40 один заказ на 40 CV, чай, кофе, будет Нужно 5 таких заказов, и у вас поднимется 200 баллов в левую сторону. Кто-то здесь купит, кто-то активно сделает. Если кто-то G5 сделает, за G5 придет вам 50 баллов в бинар. И если никто у вас в команде не делает товар вы можете зайти в свой кабинет, который у вас нижний аккаунт есть вашего партнера, либо это ваш аккаунт кого-то, вы зарегистрировались и просто в магазине купить на 200 на 200 баллов продукции и у вас закроется ранг вот здесь придет 200 баллов и вы наконец-то закроете ранг менеджера у вас появится 5... Давайте так. у вас появится 500 баллов слева и 800 баллов справа. То есть меньше ветки 500 CV. Мы достигаем ранга менеджер. Что мы получаем? Первое, это мы получаем, когда у нас работают 500 слева, 500 справа, 10% с бинара. Это 50 долларов пассивного дохода, не считая того, что вы подписали, что J5 сделали. У вас растет пассивный доход. Когда вы держите бинар, вы накапливаете баллы. Когда у вас две команды растет то у вас начинает накапливаться пассивный доход. И вот эти 200 баллов, зайти в свой магазин и купить продукт, это купить каких-то там 5 единиц продукта разного. Вы покупаете для себя этот продукт для того, чтобы у вас был на полке, чтобы вы могли показать. Видите, сзади меня продукт? Да? То есть у меня есть продукт, который я могу показать, который я использую сам, и мне надо, я называю э, как слово подобрать такое мягкое, доделать этот ранг. То есть мне нужно рывок сделать, рывок. Ну слушайте, если у меня будет 800 баллов справа, а 400 баллов слева, и я 100 баллов не доделаю, то у меня в пятницу 400 спишутся, и справа 400 спишутся. У меня с левой стороны будет 0, а справа 400. И мне опять нужно расти до менеджера. А команда, которая внизу, которая вот внизу, команда, она смотрит на меня, а я же здесь вот такой крутой лидер, у меня уже и левая, и правая команда, и мне важно стать менеджером, потому что вот эти красненькие люди, мои партнеры, первая линия, которые будут приходить в бизнес, они будут смотреть на меня, и следующая задача, пятый пункт, пятый, Пятый пункт нашего бизнеса нам нужно создавать менеджеров в своей команде создавать менеджеров как создать менеджера э, нужно приучить людей чтобы они были активны я говорю вот сейчас об этом первом партнере и об этом втором и об этом вот о своей первой линии чтобы он держал бинар чтобы он накапливал баллы со временем чтобы он достигал ранга менеджера. И со временем он будет создавать менеджер в своей команде. Вот такой пошаговый план. Вот эти красненькие ребята, они будут вас дублицировать. ну как можно зарабатывать деньги и расти, если, допустим, вы не достигаете ранга менеджера, вы не пример для команды. Если вы, давайте вот так вот, жирно. Если вы не достигли ранга менеджера, вы плохой пример. Вы, если не растете в карьере, значит, вы пробуксовываете на месте. Что-то делаете не так. Если вы не накапливаете баллов, вы в карьере не будете расти. У вас пассивного дохода не будет никогда. Если вы не держите бинар, вы не накапливаете баллы. Вы, деньги мимо вас пролетают вот. вы теряете деньги каждый день. вы теряете 10 20 30 там 40 50 долларов и если вы не активно у вас вообще нету шансов прорваться и вот так достигается первый ранг менеджера вот первый этап я нарисовал он такой тернистый путь он такой э, бизнес строится на э, ну, прочно медленно но это прочный бизнес, и э, нужно время. Месяц, два, три, кому-то полгода. Все зависит от того, как вы работаете. Папа. И есть второй этап. Сейчас включу второй этап. Э, давайте здесь вам порисую, наверное, или включу другой. Второй этап. Папа. Да. Сейчас мы второй этап, он более легкий. Папа. Есть бинар вот у вас. У кого-то лево, у кого правая сторона. Вы. Это вы. И вы подписали в бизнес. Одного слева, одного справа. Одного слева, одного справа. Или, может, у вас под два человека даже. Вот здесь вот. Один слева, один справа. И вы накапливаете баллы. Студенты дома все, этот коронавирус. И всем сказали дома. Закрыли садики, школы. Этому дома садик. И э, у вас есть э, правая ветка, которая уже строит бизнес, подписывает людей здесь. Команда растет, вы накопили баллы, вы правильно сделали, у вас здесь там, 800 баллов. То здесь, вот смотрите, если у вас вообще тихо, совсем вот, вот у вас здесь, может, один только подписанный человек, и здесь у вас там 40 баллов, да, сейчас вот на этой неделе, то чтобы ранг-менеджер закрыть, ранг-менеджер закрыть, нужно в своем кабинете сделать товарооборот. Вот здесь, плюс 460 CV. 460 CV – это баллы. У вас есть здесь вот, э, ваш нижний аккаунт любой, мамы, папы. Вы можете зайти в свой кабинет и купить продукции на 460 баллов. Вот, например, э, по пятницам у нас проходят «Бога». И 460 баллов – это где-то 500, там, ну, 600 долларов. 600 долларов вы покупаете продукцию, которую вы реализовываете. И вы достигаете ранга, ранга менеджера. Продукт хороший, мы его потребляем. У нас есть продукты. У меня вот на полке есть много продукции. И я ее реализовываю. 600 долларов – это вложение в ваш бизнес. У вас есть клиенты, у вас есть люди, которые покупают продукт. Его, и вы его реализовываете этот продукт, но вы показываете правильный пример своей команде. Вы стали э, менеджером, вас все поздравили, на вас смотрит вся компания TLC, вы получаете бонус 100 долларов от компании. 100 долларов на то, чтобы на пробники дается, чтобы пробники, которые можно отправить в Америке, это 20 пробников, то есть приблизительно 5 долларов уходит на одного человека, чтобы отправить пробник по Соединенным Штатам Америки, там сейчас раньше в долларах исчислялось, сейчас исчисляется в единицах, то есть одна единица, это приблизительно… То есть за то, что ты достиг ранг-менеджер, тебе даются 20 единиц, 20 пробников, ты можешь по Соединенным Штатам отправить. Если у тебя есть человек, знакомый в США, ты можешь указать его адрес, и компания ему отправит за свой счет пробник Соединенных Штатов Америки. Если по Европе у вас есть, друзья, в европейских странах, то это 10 единиц, 10 пробников вы можете отправить. Позвонить знакомому другу, либо в соцсетях познакомиться с человеком сказать, слушай. Я начал бизнес, э, заводим компанию на рынок в Европе, продукты для детокса, снижение веса, красота, очень классные продукты. Давайте я вам отправлю. И вы указываете адрес через приложение, которое есть в LC LCLC. То есть это первый путь. То есть вам компания, представьте, дарит 20 пробников. Вы деньги заработали, вам продукт дали. И все это можно делать, кто-то G5 закроет, кто-то по акции. То есть добить этот статус, доработать. Точно так и закрывается следующий ранг директор. Вот Юля у нас директор. Юля, ты директор у нас? Интересно, когда ты осталась. Давай, давай вот с тобой разберем сейчас момент. У тебя, ты сказала, с правой стороны 2 500 А там, где да. 800. Может быть, да. ты с левой стороны тоже обновить страничку, откроем. Может, ты уже директора Сколько тебе баллов слева? Слева мало. 70 Потому что у тебя списывается постоянно, да, каждую неделю. Списывается, с меньшей ветки выплачивается 10%. И вот этот ранг нужно планировать. Нужно собраться с командой. Вот смотрите, давайте пример Юлин возьмем. Ей нужно, сколько тебе до директора? Получается 930 баллов. 930. Много это или мало? Ну, немало. Немало. Давайте посмотрим, действительно там много или мало. Мне просто интересно. Вот у Юли вот такая картина. У тебя левая команда или правая? У меня правая 2849, а левая 70. Давай Две. 849. А справа 70. Угу. Здесь вот наставник. Вот это Юля у нас. Здесь наставник работает, своих людей ставит. Да? Люди работают. И из-за этого товарооборот складывается. Здесь большая структура. Здесь люди работают. С правой, с правой командой все отлично. Слава Богу, рост есть. Люди делают правильную дубликацию. И вот здесь накапливаются баллы. А в левой стороне, вот Юлины, давайте выберем э, сиреневым цветом, это лично Юлины подписаны здесь люди. И здесь Юлины подписаны, есть тоже вот, сиреневые. И 70 баллов. Э, есть люди один, второй, третий, это команда. Первая линия – это команда. Э, это такой лидерский совет у Юли, которая делает товарооборот. И нам нужно накопить 1000 баллов. Нужно с каждым человеком поговорить. Простите, когда у тебя активность? Активно ли ты на бинар? То, что я вот на предыдущих слайдах рисовал, 5 пунктов. И нужно поговорить, кто-то G5 сделает. Вот первый человек G5 сделал, 50 баллов прилетело. Кто-то активно сделает, 40 баллов прилетело. Кто-то подпишет нового партнера, 40 баллов прилетело. Ага узнать ситуацию по команде, кто что планирует делать. Может, кто-то там менеджера хочет закрыть, может, еще что-то, не знаю. И, допустим, у нас такая ситуация, люди, Юля получает обратную связь, что у нее сделают активность два человека, G5, ну и кто-то подпишет, например, двух человек и квалифицируется на Бернар. 40 и 40 баллов здесь. Еще прилетит 80 баллов. 80, 40, 120, 160 и 50, 210 и 70 э, стало у нас здесь станет по прогнозу здесь вот 280 баллов 280 баллов нам ну не хватает 720 баллов 720 баллов как директора можно закрыть директора есть место тут самое нижнее чтобы люди тоже получили баллы заходишь в магазин и покупаешь продукции на 720 баллов выбираешь чай кофе витамины делаешь заказ это приблизительно будет стоить 1000 долларов тысячи долларов клиенты есть я уверен юля со временем продаст этот продукт есть база клиентов он продастся через месяц, через два, через три, но ты будешь, э, Юля, станет директором. Директор. Что это дает, скажите вы, директор? Ну, влаживать вот эти деньги тысячи долларов. Так 10 долларов влаживается в бизнес, чтобы с этим продуктом работать. У меня сейчас продукты гораздо больше дома, есть разных продуктов, потому что я использую все акции, я покупаю продукт по акции. Один плюс один в основном я использую все. Первое, директор. У директора включается первое, это первый вид дохода вырастает бинар. Бинар вот баллы, которые придут вот здесь в левую сторону, вот в левую сторону здесь окажется 1000 баллов. По бинару придет только 120 долларов возвращается это пассивный доход, потому что у директора 12% выплаты по бинару. И поднимется matching бонус с первой линии 50% и со второй линии 10%. Ну, в зависимости какая команда, то есть 50% вот от этого человека, вот от этого человека, от этого. Все, что они заработают по бинару, от этого, от этого, от этого. А чтобы был больше процент, 50 сумма. Ну, например, кто-то по бинару заработал, давайте, вот это 4 доллара, первый человек 4 доллара заработал, этот 7 долларов, этот 8 долларов, это 12 долларов. А здесь, например, человек по бинару, он более активный, 20 долларов заработает. 20 долларов по бинару, если он заработает, сколько у него в слабой ветке должно быть баллов? Кто ответит на вопрос? Мы договорились интерактивную. 12? А? 12 баллов? Нет, вот 20 долларов вот у человека, например, 300 баллов слева, ой, справа, mm -hmm. А он заработал 20 долларов. Сколько у него слева, значит, должно быть баллов, чтобы заработал он 20 долларов? Сейчас скажу. Это по, смысле, как директор? Не, он, он по бинару. Вот по этот бинару? человек, твоя первая линия. Ну, 10% или 12%? Нет, у него 10%. Он не директор, у него есть 300 баллов. А, ну, значит, 20. А он заработал 20 долларов. Сколько это у него должно быть слева баллов? Кто может сказать, кроме Сергея? 220. Ну, приблизительно, 200. но не точно. Ну, 200 баллов. Правильно, 200 баллов. Вот, Юля, понимает в обратную сторону э, маркетинг план То есть у человека должно накопиться, э, смотрите, у вашего. <зас> у вашего. Первая линия сиреневая. 200 баллов слева, 300 справа. У него спишется 200 баллов слева, останется 100 на следующую неделю, здесь 200 спишется, и он заработает заветные 20 долларов. А вы, как директор, получите от него сколько? 50%. Сколько? Получается. Я не знаю, сколько 50%. Мы получим 10. О, супер! 10 долларов только от этого человека. Вы директор, вы директор, вы уже получаете от заработка своего партнера. Это вообще мега круто. Ваш партнер растет. Вот этот человек заработал 4. Вы как, Юля, ты как директор, сколько заработаешь? От него? 2 доллара. Ха-ха, скажут, два бакса. Поехали дальше. Вот этот человек заработал 7 долларов. Юля получит 3,5. Этот заработал 8, получим. Четыре. Это двенадцать. Получим шесть. Правильно? Да. Этого да. посчитали мы. И этот, например, заработал пятнадцать долларов. Семь с половиной. Семь с половиной. И вот давайте посчитаем, сколько будет всего. Семь с половиной плюс шесть плюс четыре. Помогайте пересчитать. Плюс семь с половиной два двенадцать. Двадцать один и тридцать три. 33 33 доллара с первой линии а команда то пока маленькая 120 по бинару 33 с первой линии и например у юли есть вот зелененький это вторая линия вот вторая линия Ну, например давайте возьмем ну немного они заработали там по 10 долларов чтобы проще было считать. 10 долларов три человека 10 долларов 10 долларов а может быть и больше там людей будет со второй линии 10%, вот мы, да, по маркетинг плану. Сколько из трех человек получит Юля? 3 доллара. По одному доллару. Доллар, доллар, доллар. Доллар, представляете? доллар со второй линии. Друзья, вы представляете, 3 доллара. Ха-ха, кто-то скажет, 3 доллара. Я вам скажу, что со второй линии намного сладче бонус. Лучше, во второй линии ты человека не знаешь, что вот у Юли есть, например, партнер Семен, да, первая линия. А у него в первой линии, например, Элеонора есть. Элеонора, которая заработала по бинару, например, 10 долларов. Просто пассивный доход, потому что она строит бинар. А Юля это вторая линия ее. Она ее знать раньше не знала, но она в эту неделю за нее 1 доллар получит. Но когда Элеонора будет расти, по бинару будет больше доход. И вот вроде бы небольшой доход, вроде бы с того доллара, того два. И как директор, вот Юля получит впервые вот такой доход, например. 120 по бинару, 33 с первой линии и 3 доллара со второй. Вот 120. Это не, это не считая своих личных полученных. Да, не считая своих личных, то есть 3 доллара. Юля заработает 156 долларов. За неделю, друзья пассивного дохода. Мы идем к тому, чтобы был пассивный доход. А если эта команда делает правильное действие, покупает, ну, делает активность на 40 CV, слева-справа, этот бонус будет расти. И давайте посчитаем. Вот смотрите. А если Юля на этой неделе сделает G5 еще? За G5 она получит сколько в этом месяце? 150 150 долларов, 5 клиентов и вот 150 и 156 306 долларов за неделю для начала когда ты и твоя команда когда начинает расти ты понимаешь слушай вот это кайф и ты помогаешь людям делать менеджеров потом они вырастают в директоров вот даже 4 линии рос слева два справа эта команда то ваш доход вот этот будет, когда ваши люди будут директорами, он будет не 306, он будет тысячу долларов в неделю. Но со временем нужно время. Нужно время и действие. Время и действие. Даш, скажи, сколько у тебя вот сейчас партнеров ветки активных? Активных? Да. Первый ли... Веток сколько у меня активных? Ну, сколько партнеров, да, вот, как-то... Чего немножко... партнеров, я не знаю, сколько партнеров. Которые именно активны. Надо, да. в, надо в отчет посмотреть. Я скажу, в чате напишу. М -м -м. И, ну, я запись сейчас приостановлю, скажу важные вещи, что когда человек приходит в бизнес, э, все начинается с малого. Великое все начинается с малого. Активность. Бинарная квалификация, чтобы быть бинарным и собирать баллы. Третье, нужно накапливать баллы. Если у тебя даже пока нет команды, нужно бинар держать. Как я говорю, кров с носа, чтобы, ну, держись. Если даже у тебя кров с носа, держись, подними голову, держись. И потом надо накопить в одной команде 500 баллов. Это первый этап. А второй, любыми судьбами доделать менеджера. Любыми. Если ты хочешь быстрый рост, я рекомендую купить э, продукт. Там, сколько тебе не хватает? 100, 200 баллов, 300. Купить продукт и продать его. Заработать на продаже. Когда у тебя есть дома продукт, у тебя есть нужда его продавать. Мне Катя говорит, слушай, нужно продать продукт, денег нету, ну Наличных денег нету, Заказали, то они на карту выходят. Но когда они там придут? В следующий там четверг нужны деньги продал продукт я Нет. же купил по акции продал продукт 70 долларов дома круто вы же купили по акции 1 плюс один продали 70 долларов есть и менеджер точно так делается покупается продукт достигли есть люди которые у нас в команде у нас в компании есть люди которые у них в одной стороне есть балл а в другой не покупают на например 1200 долларов раз он закрыл ранг директора он этот продукт взял и продал В сетевом маркетинге можно не только подписывать людей и расти в ранге а еще можно купить продукт и продать нам же за продажу платят комиссионные и представьте вы когда делаете товар брод вы всегда в плюсе либо по акции покупайте продукт либо со скидкой продукт у вас есть продукт вы можете его обменять в команде купили например по богу, блоссами, один плюс один. Вы блоссами можете продать, а взять чай, продать или нутробуст поменять. И с этого э, всего делается товарброд Вот так достигается ранг менеджера.